Здравствуйте, друзья! Меня зовут Алексей Марков. Вы смотрите «Литературную дуэль» на канале «Русский мир». И сегодня мы поговорим о классическом искусстве в современных реалиях. Выясним, рудимент прошлого ли оно, или это некий курс на обновление. И поговорим мы об этом с художником, культурологом и дизайнером Денисом Гордаре. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте. И искусствоведом, основателем онлайн-проекта «Школа популярного искусства. Оп. Поп. Арт». Анастасия, постригай. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, эталоном любого искусства, ну, похоже, является классика. И вся история человечества в ней. И грандиозные идеи устройства нашего мира и осмысления места человека в этой вселенной. Но многое, как будто бы, уже устарело и не слишком понятно подрастающим поколениям. И в то же время современное искусство тоже обвиняют в том, что оно вроде как непонятно. Где вот золотая середина и существует ли она? Будем сегодня с этим разбираться. И первый вопрос, друзья, такой к вам. А что такое искусство вообще? Такой легкий вопрос для начала. Легкий. Можно, конечно, а -а -а. есть, да, легкий вопрос для начала. Тот вопрос, ответ на который ищут уже на протяжении многих сотен лет, и пока никто не нашел. Эх. Как Жан кто -как говорил в свое время, сто с лишним лет назад, я совершенно точно знаю, что людям очень нужно искусство. Но mm -hmm. только совсем не знаю, зачем. Mm -hmm. В действительности можно, конечно, замечательно провести время и так. Есть, пить, и спать. Ну, какие еще вещи? -то? Ну, и все, и нормально. И хорошо. Никто не умрет, поверьте. Но почему-то нас это привлекает, когда мы видим что-то не созданное природой. Потому что искусство — это же все-таки не созданное природой или созданное? Это создано человеком, который по образу подобию Божьему, так. соответственно, Преломляет как-то, изменяет. Однозначно. Да. И вот когда мы это видим, мы останавливаемся. Нам интересно. Потому что в искусстве есть в настоящем искусстве. Но да. об этом мы еще поговорим: как определить, где настоящее, где не да. настоящее. И, возможно ли это, есть искорка? Вот именно от нашего творца. Да. Потому что он первый художник, он первый творец. И человеку нужна вот эта сопричастность с чем-то высоким. и можно, конечно, восполнять свои приземленные потребности и не только приземленные, да, например, там, найти свою любовь и так далее. Но без искусства жизнь будет лишена вот этого творчества, то с чего началась жизнь. Поэтому нам нужно быть творцами. По сути, искусство помогает, получается, да? Помогает нам реализовывать нашу миссию. Вот это да. сотворца. Да. Угу. Ну, это как религия. Я в искусстве получается, уже да? с 2001 года. Да. И мне кажется, что да. Я уже давным-давно в какой-то секте, и жить я без Апологет. этого не могу. <laughs> да. На самом деле, то, что сейчас, ту мысль, которую Настя озвучила, это одна из двух главных мыслей в отношении вопроса что такое искусство. Если вот взять и так, ну вот прямо махнуть рукой и разделить все точки зрения на этот вопрос на две принципиально разные, две такие две глобальные противодействующие спорящие друг с другом на сегодняшний день в теории этого дела, то их можно разделить на две: на антологический лагерь и институциональный. Вот то, что Настя озвучила, это онтологический лагерь, то есть грубо говоря, это те люди, которые считают, что в искусстве есть некая или сакральная, или метафизическая основа. Искусство это то, что производит диалог с истиной. Угу. А истина находится где-то там. Это вот и в искусстве, соответственно, есть свое собственное внутреннее содержание, не заимствованное откуда-то еще из религии, из социального пространства, из психологии, из бытовой жизни. Вот это онтологический лагерь. Понятно, что точки зрения миллион. Ну, Мы вот так вот взяли и все да. поделили на два вот, глобально. Да. Все будут отличаться или туда, или туда. С У, теми нас есть У нас ну, есть такая возможность У нас есть такая возможность. позволить. Вот то, что Настя озвучила, и я очень прям сильно люблю <laughs> это, этот, этот лагерь и эту точку зрения. Мы все такие тут добрые, да? Да, вторая <laughs> точка зрения. Вторая точка <laughs> зрения, вторая, <laughs> второй лагерь в да. совокупности точек зрения. Его можно назвать институциональным. Так. Это люди, которые говорят, что в действительности искусство – это то, что сам мир искусства признает за искусство. Сложная мысль. Мысль на самом деле очень простая. Вот да. то, что мир искусства называет искусством, вот то оно и есть. Ну, есть... под, мир, под миром искусства понимается совокупность там, агентов этого пространства. То есть это художники, искусствоведы, кураторы, арт-критики, институции, всякие там музеи, галереи, фестивали. Вот все это пространство в виде агентов этого поля, в том числе и зрителей самих. Вот это вот все мир искусства. Это мы про Дюшану опять, да? Возвращаемся к Дюшану. Или нет? Ну, Дюшан на самом деле был одним просто из первых людей, кто еще в то время, когда об этом никто не говорил, Собственно, обратил на это внимание, когда он сделал, начал делать свои произведения. Но прежде всего свой известный фонтан. Фонтан, да, который часто вот тоже наше современное пространство, прежде всего интернетное, Может, нам же кажется, что мы все знаем, и да. что там все есть, мы открываем, там все написано. Но часто там написаны бредни всякие, которые не имеют никакого отношения к реальности. Но тем не менее, то, что Дюшан представил свой вот этот фонтан, но в действительности то, что пишет, что вот там в там семнадцатом году он его экспонировал, все его увидели, такого не было, потому что он его не экспонировал. Его, он даже, сам, на выставку не да, его даже на выставку не пустили. То есть mm -hmm. это была выставка там, да, в Нью-Йорке, по-моему. Кастинг да? не прошел. Он, он же сам состоял в жюри да. этой выставки. И он что сделал? Он взял, оформил вот этот свой писсуар, упаковал его и отправил по почте в адрес жюри. А сама по себе выставка была, они принимали вообще любые работы, вот да. любые работы. То есть это было для всех. На тот момент американское арт-пространство – это глубокая провинция. Вообще. Да. То есть они принимали все, что угодно. И фактически «Фонтан Дюшану» был единственным произведением, которое не был принят в жюри. Зрители на тот момент его не видели. Как они его увидели? Дюшан после того, как эта выставка состоялась, он взял, сфотографировал свое произведение и написал по, поводу, по этому поводу статью, где объяснил, в чем дело, собственно да. говоря. И вот после этого, и тогда действительно на это никто особо внимания не обратил. И вся известность там уже этого фонтана и самого Дюшана началась с легкой руки концептуалистов уже в 50-60-х годах. Да, вот этот фонтан но это хороший, это хороший пример. Вот второго лагеря. Это хороший пример второго лагеря, потому что именно об этом, он прямо в тексте этой статьи об этом написал, что фактически на сегодняшний день художнику для того, чтобы быть художником, совершенно не обязательно пользоваться холстом, красками, глином там, или еще чем-нибудь подобным, традиционным и нам понятным. Для этого художнику достаточно всего лишь самого факта более своего. Решить, что это мое Да, это он искусство. может как художник с высоты своего авторитета, при этом у него может быть вообще никакого да, авторитета, может, он может быть. просто сам себя заявить обществу, что я художник, он может выбрать любой объект, окружающий его, указать на него пальцем, сказать, вот это произведение искусства. А почему? Потому что я так сказал, я художник. я его помещаю в соответствующее пространство. пространство. мысли прежде всего. И в этом пространстве, не в бытовом, не в пространстве окружающей бытовой жизни, этот предмет или этот факт или это явление начинает приобретать другой смысл. Но чтобы людям, наш слушающим, там, не знаю, или читающим, было более понятно, я вот и разделил. Вот есть онтологический, есть институциональный лагерь. Ну и то, что Настя сейчас сказала, что сам художник может это заявить, это действительно так, но гораздо более вероятная ситуация, когда это делает не сам художник, а в общем сообщество? Там, ну, там, сообщество, да. Да, или сообщество, или какие-то специалисты, ну там свита, да, неважно. Мы сейчас не говорим о том, плохо это или хорошо, это неплохо и нехорошо. Тут сами по себе эти слова не очень подходят. Да. Но они просто показывают существенную разницу. Вот как бы есть две больших, два больших лагеря. разных лагеря. И да. также есть два лагеря абсолютно разных людей, которые одни говорят классика, М -м -м, классика, а вторые говорят, да ну классика, Во, современное искусство. Они как-то мирятся друг с другом. Есть я, этот конфликт? Я, или я, я его честно, сейчас выдумал? что думаю, что это вы, выдуманный конфликт, просто людям нравятся конфликты, и жизнь без конфликтов скучна. Мне кажется, этого конфликта не существует, потому что а, классическое искусство с современным и современное с классическим, они находятся в диалоге. И показательно, что тот же самый Дюшан, он находился в диалоге, пусть в агрессивном, но с классическим искусством. Можно вспомнить, как он на Лизе прелисовал усики. Ну, вот самый... У него классическое образование да. художественное. Да. У него оба его брата — скульпторы классические. Он вырос из этого. Малевич, тот же самый, у него есть работа частичные затмения. Там опять же Муна Лиза, да, она там немножко нет. Ну и тот путь, который образовательный, да. прошел, тот же самый. Если посмотреть на его работу, начиная с 1904 там, по 13 год, когда он начинает. А мы обязательно это сделаем своему все там, его работы. квадрату, то вот все его работы посмотреть, мы увидим, как он очень быстро прошел путь от собственно говоря, там пред, да. пред, даже пред импрессионистов, импрессионизм экспрессионизм, и экспрессионизм, вот все вот по путем, потому что человек искал, у него бы там были поиски, он постоянно обращался к классическому наследию. собственно это история. я в целом согласен с том, что Настя говорит, но не то, чтобы это выдуманная проблема, она на самом деле существует, но она существует на поверхностном да, уровне. да, однозначно. на уровне тех людей, которые вообще не в теме. Да. И, а как? давай, и давай тогда еще тогда еще происходит? один диалог, ага. да. штука есть такая. Часто о, говорят. О, активизировался, вот. активизировался. Так. Классическое искусство, оно же понятно так людям, понятно. А современное, оно вот не Ничего не понятно. На самом деле, наоборот, все. Да. Тоже хочу сказать. Современное искусство, как правило, гораздо более понятно. Угу. Оно, оно проще. Не в смысле хуже. Никак. Проще. Там язык другой, язык более понятный, чем классический. Вы меня, конечно, извините, но если посмотреть, на, допустим, там не знаю, аллегорическую серию uh -huh. Дюрера, если да. у вас нет трех высших образований европейского уровня. Или хотя бы там... одной просмотренной лекции Павла Волковой... там... да. да, не хватит этого. Ничего вы там не поймете. Потому что такие пласты мифологические, аллегорические, исторические, филологические, uh -huh. философские там закопаны. Никакому современному искусству и не снилось это, несмотря на то, что я с огромным уважением отношусь к современному искусству. Угу. Вообще сделали из современного искусства такую заум... Жупил. заумную пустышку. Я не знаю, я даже забыл про Я называю заумная пустышка. Да. Они вот создали вокруг этого такой образ, знаете, фильмы, там о чем говорят мужчины? Там, да, есть да, такой да, да, момент да. один плюс один. Мне все время приходится с этим сталкиваться, когда я с людьми говорю да. о современном искусстве. Что, мол, это все заумная пустышка, которая стоит безумных денег. Вообще все непонятно, непонятно. Я на что отвечаю всегда. Да, как вот ты, Денис, что классическое искусство настолько многослойное, пойди mm -hmm. разберись. Вот эти все мифологические сюжеты, христианские сюжеты, контекст, когда то или иное событие произошло, Брейдель, всю эту там. символику. да, там Взять, например, голландское искусство, ты там одним одни устрицы, чего стоишь. Ты смотришь на нутермор, ты вроде наслаждаешься, а понимаешь, потом, если копнешь глубже, что там про порог, про похоть и так далее. Вот где нужно копать, вот где действительно залом, где действительно сложно. А современное искусство, оно действительно на чувственном восприятии основано в основном. Человек может даже неподготовленный прийти и уловить месседж. А еще по поводу диалога современного и классического mm -hmm. искусства, вот есть, конечно, те, которые в диалоге такие в активной позиции, да, и наступают. Mm -hmm. А, с той, с а есть бесспорно. те, которые, а, как а, Бил Виол, а, то, да, то, современный. Художник, он начал работать в 70-е годы, и у него потрясающий диалог с классическим искусством. Он сам из Флоренции, он видел все эти работы возрождения, и он это все интерпретирует по-своему в видеоарте. Восхитительная ну, один из выставка... Один да, вот из самых ключевых имен вот, в современном искусстве в современном современном искусстве. Такой значительный мастер всемирно признанный, с выставками mm -hmm. по всему миру, да. с огромным авторитетом. И человек, который, по сути, ну, можно сказать, что один из тех, кто создал видео-арт, видео который обращается постоянно к суперсовременным технологиям. И при этом рефреном у него все время проходит обращение к классическому искусству, к тем же самым Возрожденцам. Угу. Я правильно понял, что разный подход нужно использовать человеку в восприятии? Да? То есть мы должны классичес... или не должны, не знаю, но наверное должны да? классическое искусство смотреть, используя одни критерии оценки, а современные другие. Или это не так? Да, как нет? вообще понимать искусство и как происходит это восприятие? Можете рассказать? Мне но... кажется, что на уровне первый слой — это вот чувство. Да. Может быть, у Дениса другая точка зрения. Но я, когда но своих же... учениц угу. учу э, смотреть на искусство, то прежде всего я им говорю, не надо читать этикетку в музее или там, да, э, уж... на выставке современного искусства. Сначала вы посмотрите на объект и создайте свое собственное впечатление, представление о том, что это. Пусть у вас будет свой собственный вывод. Ну вот этот ключ-то нужно же получить. То есть ну, человек не может подойти, ну, по... потому что Ну подождите, я вот к, к вам села, думает, я на вас намалёвана. посмотрела, э, на то, как у вас сочетается пуговичка с да. вашей водолазкой, с вашими брюками. У меня уже создалось впечатление о вас. Так. Мне достаточно просто вот... А потом, когда я начинаю с вами разговаривать, это все дополняется. Вот это первое впечатление, но важно включить свои чувства, свои эмоции, переживания. Чем больше ты смотришь, надо прокачивать свою насмотренность. Чем больше ты смотришь, чем тем быстрее ты начинаешь э, диалог с э, произведением искусства, а потом уже происходит вторая стадия узнавания, когда ты на основе своих знаний, накопленной своей базы данной в голове, уже начинаешь э, встраивать это э, в, в, в систему какую-то, или ты понимаешь, что это вообще не встраивается в систему, и начинаешь анализировать, почему. Денис, ты, по-моему, со мной не согласен, да, по-моему? Да, не, не то, чтобы не что согласен, просто... а, ну вот смотрите, у нас есть некая привычная, в таком бытовом сознании привычная модель восприятия. Какая она? Мы смотрим на мир, у нас возникает ощущение, потом в результате этих ощущений получается какой-то образ мысли. и Стратегии да? поведения. Образ есть, мысли, да. потом за ними интерпретация. Если да. взять э, современные когнитивные исследования, то, например, нейрофизиология говорит, что ну, несколько сложнее все происходит. Происходит чуть по-другому. То есть вот есть, мы смотрим на мир. Появляется ощущение, но после ощущений происходит так называемая первичная сборка. После этой первичной сборки уже происходит само восприятие, которое вызывает образ мысли и дальше интерпретацию. Первичная сборка, правильно я понимаю, она в подсознании, мы ее не... не регистрируем. Вот именно это я и хочу объяснить. Да. Дело в том, что э, при возникновении ощущений на этапе первичной сборки наш мозг самостоятельно конструирует как бы картинку у нас в голове. Мы, Без причем, нашего участия. Причем да? это происходит досознательно, да. Вот. И он конструирует эту картинку на основе вот этих наших ощущений, о чем говорит Настя, и то, что она начала дальше говорить, просто я такую научную нотку вижу. Да, да, пожалуйста. Но не только на основе ощущений, а еще на основании нашего предшествующего, предшествующего опыта. субъективного опыта. То есть ту разрозненную информацию, которую получает мозг, он пропускает через э, предшествующий да, объем нашей памяти, фактически конструируя mm. вот этот вот образ, мысль, которую mm. мы получаем. О чем это говорит? Это говорит о том, что наше восприятие очень сильно зависит от того, что мы в голову раньше напихали. Так. Mm -hmm. От количества и качества напиханного, понимаете? Если в твоей причем это, Да, причем <с это же не значит, что вот это вот все напиханное, оно сохраняется в голове, как на жестком диске. Ничего такого как раз не происходит. Что значит? И видно. Ну, записывается. Мы обычно как думаем? Воспоминания типа раз, и они у нас записались, как в компьютере на жестком диске. Ничего такого как раз не происходит. Память работает не так. Все, что мы туда пихаем, оно не сохраняется там, как на жестком диске, оно скорее формирует уникальную структуру нейронных связей. Вот у каждого человека, благодаря вот этому его индивидуальному опыту, формируется уникальная структура нейронных, нейронных связей. связей. Ну вот представьте себе, представьте себе, например, вот эти вот нейронные связи в голове по аналогии, ну скажем, с, железнодорожным, с железнодорожной сетью. РЖД, да. да. Вот у каждого в голове есть своя собственная уникальная РЖД. Со своими да. магистралями, полустанками, Которая станциями, постоянно еще узкоколейками, сортировочными mm -hmm. станциями, большими вокзалами столичными, как в Москве, маленькими и так далее. У каждого она своя. И вот поступающая информация в голову, она, говоря метафорически, она отправляется в путь в соответствии с имеющимся расписанием. Да. внутри. Так. Если если поступающая информация как бы пришла ну, на чисто поле, где нет станции, дорожки не проложены, нету колеи, даже узкоколейки нет, то, то, вы, то эта информация придет мимо вас, вы просто не сможете ее воспринять. Что поезда там не ходят, нет станции там. Другими словами, к восприятию любого искусства надо готовиться. К восприятию вообще всего бы что ни, всего, чего бы то ни было. Оно все так происходит. Понимаете? Вот все жизнь жизни восприятие происходит именно так. Но мы так или иначе, всего что-то. Воспринимаем. У нас есть какой-то опыт. И... Мы что-то воспринимаем, да. но через фильтр своего субъективного опыта с помощью той структуры да. вот этих вот нейронных связей, которые есть внутри. Я как раз про этот опыт. Он э, у любого человека он какой-то есть да, в любой момент очень времени. Очень важно, что если у тебя есть один проспект под названием еда да. и очень тонкие улочки под названием духовные жизнь и развитие, ага. то тебе нужно, если ты хочешь внутренне расти и хочешь в диалоге с искусством быть, тебе нужно в твоей голове, как в тренажерном зале, прокачивать Прока эту тонкую прокладывать, уму, прокладывать или на я художник, который это... про еду. <с> тратить на это силы, иначе вся информация, да. которая будете в голову будет поступать, она будет садиться на поезд в ресторан. Да. М. Ну не, если туда идет поезд, ну как вы? Просто, понимаете, когда речь идет об искусстве, мы же не зря про это заговорили. Да. Искусство есть одна особенность. Отличное от всего остального бытового восприятия. Оно заключается в том, что искусство способно пробивать брешь вот в этой устоявшейся структуре субъективного восприятия. Способно пробивать брешь. Это особенность искусства. Но эта способность, она возникает, она возникает в двух случаях во первых сам, сам момент то, что во-первых, да. да во первых психика человека должна находиться в особом состоянии и во вторых само произведение должно быть достаточно сильно эстетически или контекстуально особое состояние психики вот это вот, о котором я говорю, которое позволяет пробивать брешь в устоявшемся субъективном опыте, оно это особое состояние, бывает двух типов произвольное и непроизвольное. Ну, условно. Да. Непроизвольное это когда мы, например, когда психика находится в неустойчивом состоянии. Скажем, мы влюблены. Или там в mm -hmm. восторге. Или да? коронавирус. Или. Да нет, коронавирус это все ерунда. Или, на, или наоборот. Согласна. У нас там экзистенциальный кризис какой-то, да, мы на, на жизненном перепутали. То есть обострение каких-то. Обострение чувств. внутреннего психического. Mm -hmm вот этого вот баланса, когда оно нарушается, это вот непроизвольное состояние, mm -hmm. а есть еще произвольное состояние, то что теоретически, ну и практически тоже человек может вызвать самостоятельно. Mm -hmm. Это произвольное состояние характеризуется двумя простыми установками. Они заключаются в том, что необходимо относиться с искренним интересом и с уважением. Mm -hmm. Искренний интерес и уважение. Вот эти две установки. Это сейчас не литературные фантазии, я это результат понимаю, да. конкретных э, когнитивных исследований, которыми я достаточно много занимаюсь, ну, в плане восприятия, потому что меня это вопрос да. интересует. И как культуролог, да. как теоретика искусства истории, мало занимаюсь. Еще разок это разок. Искренний интерес. Искренний интерес и уважение. И уважение. Ты, то есть, ты это внутренняя установка. Он должен быть да. открыт к новому знанию. Они, Они формируют, у тебя, формируют у тебя особое состояние психики поверьте мне, среди влюбленности там, в той же самой. Ну, понятно, что это будет по-другому выглядеть, но тем не менее... Но тем не менее, особое состояние психики, которое позволяет сильному искусству пробивать брешь и фактически вызывать то особое состояние, которое там, Аристотель называл катарсис. Или катарсис. Да, катарсизм. Поэтому неважно. те люди, которые ставят себе блоки такие, что современное искусство это не это, это, непонятно, да, это или... мыльный пузырь, это неинтересно а это заум, да, они себе потенциально обрезают, обрезают возможность выстроить да. с ним диалог. И это безумно обидно, потому что они таким образом много чего в жизни не недополучат. И может быть это звучит, конечно, пафосно, да, но оно действительно так, потому что язык искусства он настолько многогранный, глубокий, интересный, что некоторые вещи, которые словами не объяснить, можно донести с помощью искусства, и глубина восприятия это будет гораздо глубже, нежели чем это просто будет есть, словесно как -то... пример привести? Не знаю. А искусство оно часто помогает человеку осознать кто ты. Глобально или в моменте? У меня дома висит картина современной художницы Эвелины Петренко. И а, так получилось, что я занимаюсь в, в гостиной Пилатесом, и когда лежу, у меня взгляд прямо на эту работу. И в зависимости от того, какое у меня состояние, я там вижу разное. У меня бывают или горы, или бушующее море. Я один раз это поняла, и я могу сама себя уже анализировать, Диагно в каком состоянии, диагностика, диагностика, в каком состоянии на данный момент я нахожусь. И мне так это нравится, у меня с ней диалог, у меня с ней взаимоотношения с этой работой, и мне нужно было сейчас на съемку ее отвозить, я сказала, не пущу. Это мой индикатор дома, моих состояний, поэтому. Вот пример, да. А можно было просто посмотреть, сказать какие-то точки, ерунда. А для меня это уже теперь индикатор моих состояний внутренних. И таких примеров миллион, я думаю, у Дениса тоже много. Да, и, и, и даже вот здесь, когда ты ведешь передачу, это тоже работает. Если у тебя возникает вот этот искренний интерес и уважение, так ты это... забываешь про вопросы, уже неважно, все становится. Потому что ты начинаешь э, чувствовать, наверное, этот момент жизни, да, который происходит с тобой. И... Ну вот если, если это все хозяйство резюмировать, то да. получается, что для полноценного восприятия искусства нам необходимо, во-первых, в нормальном состоянии э, развивать свой культурный капитал. Угу. Ну, потому что от этого зависит, что мы вообще способны. От этого в значительной степени зависит что мы вообще способны понять, с одной стороны. А с другой стороны, вот обращать внимание на то, что есть особое состояние психики, которое человеку доступны с помощью искреннего интереса и уважения. Есть прям конкретные Мне совершенно прям очень исследования, Это очень круто. я несколько лет назад на них натолкнулся, целый институт американский, который занимался проблемой как раз вот нейрофизиологии целеполагания, то есть была целая исследовательская программа, нейрофизиологии, целеполагания. И там внутри этой программы они очень разные вещи проводили разные эксперименты, эксперименты да. да в этой теме и, и по интересу, и по уважению, и по тем, какие цели перед человеком стоят, и как фактически выполняя одно и то же действие, но с разными целями в голове. он за... Получает Про... разные результаты. Про... Mm -hmm. Производят замеры его мозговой активности с помощью МРТ, и работают разные участки мозга. Хотя он делает одно и то же. Понимаете? То есть он ставит задачу, yeah. нажимает кнопку, он yeah. нажимает кнопку, должен работать один и тот же участок мозга. Yeah. Но в зависимости от того, в каком состоянии он находится, или какую цель он преследует, yeah. или как он относится к самому факту. Того, что Работают делать, разные да. участки мозга. Понимаете? А это ключевым образом вообще меняет всю идею нашего восприятия, понимаете? Ну и там дальше просто об этом долго рассказывать. Давайте про сегодня поговорим про художников и про то, как они создают свои работы сейчас. Я понимаю, что это тоже загадка, наверное. Но как вообще художнику сейчас живется? Он, у него есть и багаж классический, можно действительно эту школу проходить и ну, учиться писать все с самого начала, с азов. А можно э, посмотреть народка и подумать, что ну можно и а придумаю я. Или, как мне нравится сейчас очень много где-то выскакивает в соцсетях, когда картина, знаете, там раскручивается, краска по ней поливается, какие-то получаются из этого штуки. Вот э, как тут не потеряться? Или э, есть те, кто не теряется, есть те, кто теряется. Даже не знаю, в какую сторону мне... вопрос задать? Но вот... Тут просто Если сидит честно, живой художник. Да, да, живой сидит художник, но мне не очень понятно, с какой позиции вы спрашиваете. Вы спрашиваете с позиции художника? Да, Или больше с, с позиции художника. Расскажите про э, ваше внутреннее восприятие. Мы, зрители, поняли уже, как разбираться с искусством. Все нам примерно ясно. А вот Культурный что, что у вас за процесс? Да. Культурный капитал, э, честное забыл. Но я... Искренний интерес я и уважение. Запишусь. Искренний интерес и уважение, да. А что у вас там происходит? Вы там не запутались? Я не зря сказал, что я не очень понимаю позицию этого вопроса, потому что от чего такого особо сильно изменилось-то? Не знаю. Ну, для тех людей, кто серьезно занимается искусством, то себя действительно осознает как художник. Я, честно говоря, не думаю, что это вопрос стоит, учиться или не учиться. Как ну, Конечно, учиться. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Мне тоже так, так кажется. Нет всегда такого, так было. Нет такого ищут всегда, да. Причем здесь не имеет значения, закончил ты Суриковский, например, институт или не закончил вообще. Ну, мы знаем примеры 100-200 лет назад, когда люди не заканчивали никакого института. Врубит тот же самый. Mm -hmm. При этом, ну, знаете... Ну, не, ну, у кого-то же учился. учился. Да. Это какая школа? Ну, да, я, ну, я об этом и говорю, да. собственно. Да, мы же не про институциональные да. какие-то вещи. То есть какая, какая школа, какая школа. Тот же самый Врубель постоянно издевался над Серовым и Коровином, что они рисовать не умеют. Ну. А те ему ничего не могли возразить, потому что он был прав, он был круче. И тем не менее. То есть это не вопрос, учиться или не учиться. Конечно, учиться. Любой серьезный художник это прекрасно понимает. И любой серьезный художник постоянно учится. И вот эти вот все истории, тем, что там краска там куда-то, там, mm -hmm. что-то разбрызгивается, это все внешний эффект, это все ерунда. Если человек воспринимает ну, тот, кто считает, например, себя художником, это вот все на таком уровне, то поверьте, он не художник. Я это называю творчество. Да, творчество. А есть творчество. Вот у меня плохого, моя мама занимается дома творчеством. Отлично. Что она делает? Ну, по номерам пишет картины. Да. Это же тоже, она себя проявляет. Да. Она тоже получает от этого такой прилив И удоволь отлично. удовольствия. Я говорю, мама, ты умничка, у тебя творчество. А у нее все время рефлексия. Настя, посмотри, как я говорю, у тебя творчество. И этого уже достаточно. Есть ремесленничество, да, когда человек делает горшки. горшки да, это тоже не акт. Не обязательно горшки, а просто он прежде всего на первое место выводит ставит, там, мастерство мастерство свое, свое, технологию. Да. А есть другая категория, но самое главное, что нет такого определенного мерила, когда да. ты можешь сказать вот это творчество, ну, с мамой моей понятно. Это ремесленчество, а это искусство, потому что... Да и хорошо, что нет. Опасно быть как неискренним и... Ох, давай. Да, и да, неуважительным. Да, и неуважительным. иначе ты сможешь что-то в этой жизни упустить, если ты будешь относиться уже изначально вот так вот с подтверждением. С моей, например, позиции как с человеком, ну, как с художника, во-первых, который занимается творчеством сегодня, вот в современную эпоху. Человек, у которого классическое образование художественное. Я по образованию художник, монументалист, монументалист. Да, но ну у нас еще звучит. в советское время было да. такое разделение: есть те, кто э, монументалисты, ст... и те, кто не очень. Нет, есть. Вы просто не знаете эту внутреннюю всю кухню. У нас есть еще в советское время были станковисты. Это самое. Это ну, а, типа, кто стенк... угу. картинки да. да? Были Монументалисты — это те, кто потом мозаиками занимается, Бу. например. Были художники-оформители. Ну, да. А были еще ДПИшники — это декоративно-прикладное искусство. Это да. те, кто потом как раз вот горшки делает. Но это я так утрирую, конечно, да. но тем не менее, все, всегда самый топ в советское время — это были странковисты. вот странковисты, да. Но по факту всегда все занимались одним и тем же, это никакого значения не имеет. Но смысл в том, что я как раз художник с классическим образованием, и при этом... Сам иду ну, в очень разные стороны. Скажем, там, мою живопись, вообще даже живопись трудно называть, потому что классическая там совершенно невозможно. И тем не менее допустим, меня в неуважении к традициям, ну как-то, ну, наверное, не повернется язык. И в отношении того, как живется художником, да, да всяко живется, как, собственно, и всем остальным. Кому-то хорошо живется, мне вот хорошо живется, мне нравится. Но так же, как и у всех остальных людей, надо булками шевелить, делать что-то, стараться. Ну, Другой да, разговор, просто. что у нас в стране, в общем, не самая такая хорошая ситуация с арт-рынком. Опять пошла депрессия. Это большой да. вопрос. Насколько это хорошо, когда она хорошая. Тут, вот у меня нет... А что да. это значит? Вот я слышу периодически это. Не это значит, Все хорошо что, с арт-рынком. Но денег нет там. Есть деньги. Ну... Я занималась восемь лет ан есть. антиквариатом, и я знаю, что у людей значит, есть ты деньги. Ты просто нас... со своей колокольни судишь. Давай я тебя свожу в Пермь, например. Или в Новосибирск. И... Или в Екатеринбург. И что и там И ты увидишь, увидим. что все не так совсем. Я же ведь не к тому, нету что все плохо. образование у потенциальных заказчиков, которые могут это покупать. Ну, вот я этому... приравниваю, я согласен. Вот это я вот это сравниваю. Делаем. Я просто не договорил. Потому что нет денег, это ну такой как бы мем. Денег, не, там нет денег там, где нужно, чтобы их потратить. Я об этом. Понимаешь, что же деньги Культуры делят. у нас нет. Вот культуры нет. Собирайтесь коллекционирования. Тут я согласен на 100% с Настей, конечно. Деньги, естественно, куда они делись? Вон, выйти на улицу, посмотрите в Москве, погуляйте. Какие mm. машины ездят? Только во всей Европе, наверное, нет машин. Так, как в Москве. В Дубае ну, есть. Ну, разве что только вот. Еще yeah, одно yeah. благословенное место на этой земле <laughs> есть. Помимо Москвы. Мне кажется, уже надо как-то на уровне вербализации, заканчивать это депрессивное настроение, что у нас все плохо с арт-рынком. Потому что я это только вок вокруг слышу постоянно уже на протяжении сколько? 15 лет ничего не меняется, и все говорят одно и то же. Может быть, надо уже начать говорить, что у нас все хорошо и будет все хорошо. Есть, например, галерист Сергей Гричин. Я какую встречу? Так он все время плачет, как у нас все плохо, как плохо. Но у него бизнес существует. Я не знаю, лет 20, может быть, даже больше. Ну как-то же существует, все нормально. А шары крест, в пандемию как да. шарахнул. Это вообще просто отдельная уникальная я начал, история. Я же начал разговор с того, что мне хорошо живется. Да, я имею в виду, что есть общая ситуация, потому что я же все равно я общаюсь там с другими художниками, ну и в силу того, что сам там какими-то исследованиями занимаюсь, я так как-то не то, чтобы я прям сильно погружен в этот контекст современный, но тем не менее как-то ориентируюсь и ну, есть, есть свои проблемы. Понимаешь, Прежде по... всего, они вот как раз в том, о чем Настя говорит. Нет у еще в том, что... нету а... людей вот да. этого багажа, У нас нет да. вот этой вообще а, культуры, что ли, не только в отношении заказчиков, но и в отношении самих художников. У нас какой-то есть стереотип, что художник, вот он сам себе сидит у себя дома и пишет. Да. А в Европе или в Америке как? Они в комьюнити объединяются, у них тусовка. И сейчас, мне кажется, у нас, Самое во время. всяком случае, в Москве наблюдается это. Они Тенденция, вокруг да. каких-то институции, например, кучковаются. Да? Там начинаем, база да, или там деваться, школа Родченко, как? или Сида, да, они идут учиться вокруг вот вот этого всего. Да, они объединяются, Друзья, у них есть общий контекст какой-то. И это как-то как реанимирует немножко этот от, наш... Ну, есть какой-то да, просвет, да, свет в конце туннеля. Да, нет, конечно, приятно. есть. Тем более, что современное пространство, вот, к современному пространству нашему, медийному, там интернетному. Можно по-разному относиться, можно говорить, что это там пространство поверхности или еще что-то. Да. Но по факту, понятно, все вот это вот там не очень хорошее оно есть, но, но, но кроме всего этого еще, оно дает массу возможностей, не надо об этом забывать. Массу возможностей проявляться для тех же самых художников. Ну, заведи себе Инстаграм, да проявляйся. Сейчас для... даже есть аккаунты, где учат художнику продвиж... продвижению через Инстаграм. Просто под ключ дают инструментарий, да, есть онлайн-школы. Иди учиться как сделать портфолио, даже элементарно, как просто отправить на open call свою работу. Потому что многие делают это просто технически неправильно и не могут пройти. То есть угу. сейчас огромное количество возможностей нужно просто ободриться. Я сама не ободриться, художник. Да. Вот такая да, да, я да. да. Да. вот да. я буквально недавно это было бы неплохо недавно да. был ну, просто попросили я возглавил жюри какого-то конкурса ну, вот для художников да. Да, там, с разных регионов даже из разных стран присылали работы и ну, много там всего просто вот к тому что Настя говорила что сами художники недостаточно активны в этом смысле и не делают то, что казалось бы нужно было бы сделать. Вот люди присылают свою работу на конкурс, и у них есть возможность выиграть, там, например, зарубежные даже да, что -то получить. то еще там да. получить. Я вот смотрю на эти работы, и я понимаю, что люди вообще никак не заморочились. Ну, то есть, качество фотографии ужасное. Как вот мне, допустим, как специалисту оценивать э, работу живописную или скульптурную по, э, по этому самому по картинке в интернете, которая ужасного качества я вообще mm -hmm. ничего не вижу. Зачем смысл тогда? Вот ты художник, ты отправляешь свою работу. соответственно, ты хочешь победить в конкурсе. Вот Я бы, допустим, на вот месте этого тоже, человека а... сильно заморочился. Я бы сделал кучу фотографий, высокого разрешения. чтобы спросил, а вам 3000 фоток прислать или 3,5? Да. Текст бы вот такой накатал, чтобы всем было понятно, что я хочу сказать. Хотя я, с точки зрения художника это не совсем правильно, но мы существуем в той ситуации, в которой Когда мы существуем. Это у, вас быть есть, менеджером конечно. это у вас есть навык такой, а художников стало больше Слушайте, в последнее ну, время. Ну, правда? Я, конечно, Намного... понимаю, но Я родился-то ведь 40 с лишним лет назад, даже в кармане не с навыком. Да. Я ж его где-то как бы наработал. И вот эта хорошая мысль, друзья, я хочу на ней закончить нашу. Как жаль. Да. Только только мы раз да, <свят> да. Мы поговорили про классическое искусство в современных реалиях, не знаю, поговорили ли. Но точно выяснили, что это и не рудимент прошлого, и не курс на обновление, да а все как-то вместе сплавлено. Надо просто понимать, что работает. то, что сейчас у нас классическим искусством является, когда-то было современным. Да. Вот и я этот с тобой процесс... Не Почему? А, а, Значит, вот, вот этот спор дуэк, древних и новых, да, он называется, там вот этот Шарпиро и Буало. Есть, если у нас есть еще час. Нет, Нет ну, ну помню, это ты помнишь, вот этот спор да, Буало и Шарпиро, который сказки писал? Так, так вот, это 17 век, это у нас Людоек, XIV. Вот этот Буало, он говорил что вот нам нужно на античность ориентироваться, да. на античные идеалы. А вот этот Перо говорил, что нужно в современное искусство идти. А это Людек XIV, это XVII век. Ну, мы смотрим, это же там пуссен, скукота, да, классическое искусство. Уже тогда начался этот спор. И то, что сейчас... Классика тогда уже было чем-то новым. Тогда еще было современным искусством. Чу и, тем не менее, я тоже сов... не согласен. Ну, очень Потому интересно. что есть ключевая разница между спором старого и нового mm -hmm. и между тем, что мы называем современным искусством в чистом виде. Это разные вещи все-таки. Но это отдельная беседа. Дол Друзья, мы поговорили сегодня с художником, культурологом и дизайнером Денисом Гордари, а также искусствоведом, основателем онлайн-проекта «Школа популярного искусства «Оп-поп-парт» Анастасии Постригай, получилось в общем об искусстве, о том, как правильно его понимать, что это такое. И мы завершаем дуэль, так как все живы, и дуэль да, состоялась. Раз, да и Даже не выстрелили. И и не выстрелили. Не и даже, выстрелили. Даже, даже не достали под пистолет конец пистолет. Только. да, мы, да. А такое а возможно на дуэли, можно договориться, есть такие правила. Так как все остались живы, по последнему слову, всегда мы даем нашим гостям... Все, что вы хотите сказать зрителям. Я бы сейчас... У меня есть мысль, я могу предложить. Давайте, давайте. Да. Мы много говорили про вот этот культурный багаж. Мы все примерно понимаем, как собирать чемодан. Открыть его, положить вещи, закрыть чемодан, поехать. А как набирать вот этот культурный багаж? Есть какие-то важные обязательные вещи или необязательные? Вот какой-то совет от каждого из вас, если бы мы услышали в финале нашей дуэли, я был бы очень рад. Кроме, конечно, того, что нужно прочитать книги mm -hmm. а, Анастасии и Дениса «Тропами искусства» и «Арт-шпаргалка», вот кроме этого. Слушайте, ну, банальность, скажу, ничего да, никто пожалуйста. нового это ведь не придумал. Смотреть и читать все очень просто. Классику? Да все, все что все, хорошее. Что нет, не все, что попадается, все, что а все, что хорошее. Дождите, по все, Я что хорошее. Похоже В современном мире посылы. у нас же нет никаких проблем с тем, чтобы что-то узнать. Так. так. Мы можем узнать все, что угодно. В современном мире скорее больше проблем с тем, чтобы понять, что именно нужно узнавать. Вот это гораздо большая проблема. Но тем так. не менее, и? смотреть, ходить на выставки, покупать хорошие книжки, читать, вот так и накапливается культурный капитал, общаться с хорошими людьми, Никто ничего нового не придумал. все банально, все просто. Если добавлю, потому что я полностью согласна, что нужно прокачивать свою насмотренность, делать из своих узких маленьких троп большие проспекты, как мы уже выяснили с точки зрения психологии, как это происходит, и если, например, есть ограничения, многие говорят, вот, я живу в маленьком городе, у меня нет музеев, да, у меня нет возможности э, покупать книги об искусстве. Есть, например, Google Art Project, где собраны коллекция практически всех музеев мира с потрясающим разрешением фотографий, где можно даже мазки Лембранта приблизить так, что ты увидишь даже, как вот он там работал да. да, и так далее, смаковать... Главное просто было, чтобы желание. Конечно. Все. Отлично. Открываешь большое, и там куча крутых людей есть, которые mm -hmm. рассказывают массу крутых вещей. Очень, умные. конечно, есть много всякого бреда, но можно даже открыть Инстаграм. опа Да. Например, Или вот Инстаграм Дениса. Это опаснее, но опаснее. Спасибо, друзья. Конечно, я уверен, что многие воспользуются этими советами, потому что они как просты, так и важны. И не забывайте смотреть программу «Литературная дуэль». С вами был Алексей Марков. До встречи в следующий раз.